Как сделать дроп через инвайт? Тут все достаточно просто. Вот мы нашли дроп через инвайт. Нажимаем на ссылку. Открывается сайт. Он чаще всего такой простой. В строку вводим, что просят. Чаще всего это ETH кошелек, адрес. Вот ввели его. Нажимаем Submit. Дальше у нас он говорит, ставьте вот это вот. Это инвайт код. Переходим в чат. Здесь мы присоединяемся к группе. Пишем свой инвайт код. Все. Дальше мы ждем ответа бота. Вот бот нам уже ответил. И значит у нас уже зачтены наши коины. Можно обновить страницу. И собственно мы это увидим. Если у вас есть друзья, вы можете также поделиться вот этой ссылочкой, которая здесь есть. За что вам дополнительно будет начислено еще токенов. Все.